Всем привет! Это сайт Drupalbook.ru. Меня зовут Иван. В этом уроке мы разберем, как создавать тему на Drupal 8 с помощью Booster. Давайте зайдем в PHP Storm. Я надеюсь, он у вас уже установлен. Создадим новый проект. Будем создавать без настройки веб-сервера. Находим наш сайт. Надеюсь у вас сайт уже на Drupal 8 уже установлен. Заходим в него. Нажимаем Project Root. Создается новый проект. Индексация проекта занимает некоторое время, потому что в Drupal 8 очень много файлов, порядка 50 тысяч. Это только из коробки. Поэтому придется подождать пару минут, пока создастся проект. Если вы будете использовать и диск, то у вас, в принципе, проекты будут создаваться достаточно быстро. Пока идет индексация, давайте Откроем наши файлы. Посмотрим, что у нас есть. Нам нужно в папку FIMS кинуть тему быстро. Давайте найдем ее на Drupalorg. Заходим на Drupalorg. Нам нужна тема для восьмого Drupal. Вот вы видите, здесь уже зеленая версия. Можем ее качать. Складываем в отдельную папку. Разархивируем тему. И копируем ее в папочку Teams. Ctrl-C, Ctrl-V работают в PHP-шторме. Также я предлагаю вам включить интеграцию PHP Storm с Drupal, чтобы нам подсвечивались все возможные функции Drupal 8. Нажимаем Apply, OK. Выставляем по умолчанию два пробела. В качестве символа тумбуляции и переноса строк тоже в YAML файлов у нас используется два пробела, в PHP и в JavaScript мы тоже используем два пробела вместо табуляции также зайдем в event log включим автоподгрузку классов чтобы PHPStorm посмотрел, где что лежит и подсвечивал нам необходимые классы, чтобы мы могли быстро переходить между классами ну в принципе, если вы создаете какую -то тему то вам не нужно вникать в программирование в разработку модулей на Drupal 8 поэтому просто нажмем ok все, у нас проект создан. Теперь давайте создавать тему. У нас есть тема Bootstrap. Здесь же, если мы зайдем в Starter Kids, мы найдем папочку Less и SAS. Я предлагаю делать нашу тему на основе Less. Less используется достаточно просто. php шторме Со временем вы можете перейти, в принципе, и на SAS. Но пока Bootstrap, основная ветка Bootstrap, а идет на Less. Третья версия. Четвертая версия Booster побудет уже на SAS. Поэтому пока давайте займемся с лессом. В будущем вы перейдете на SAS, скорее всего. Для того, чтобы создать новую тему, мы должны скопировать эту пабочку Лес. Жмем Ctrl-C, Ctrl-V. Давайте все свернем. Отлично. Эта пабочка LESS будет нашей новой темой. Давайте переименуем ее. Назовем как-нибудь Drupalbook, например. Я назову Drupalbook. Вы можете назвать по-своему. Если вы хотите переименовать, то жмите рефактор, Rename или Shift F6. Переименуем палочку также Drupalbook. И все остальные файлы, где есть theme name большими буквами, тоже переименовываем название вашей новой темы. Также нужно в конфиге, в install файле тоже переименовать на theme name на название вашей темы. В схеме тоже. Book. Book. вы можете воспользоваться поиском по папке например таким образом и посмотреть где вообще у нас используется еще фин name он используется у нас кит библиотеки давайте тоже переименуем фин DrupalBook Starter Kit нужно принимать мол Это файл основной нашей темы. Здесь вы видите, что у нас базовая тема – это Bootstrap. Мы будем использовать шаблоны из Bootstrap. Сейчас у нас нет шаблонов в папке templates. Мы можем, в принципе, копировать любые шаблоны, переопределять их из Bootstrap. Но пока мы будем использовать напрямую. Из папки Booster-шаблоны без преопределения. И сейчас нам нужно еще настроить компиляцию LS файлов. Для того, чтобы настроить компиляцию LS-файлов, нам нужно часть скопировать сам бустер. Заходим на сайт getbooster.com. Нажимаем скачать booster. Нам нужны исходные коды. Если вы использовали папочку. SAS в качестве дочерней темы от бустера, то качайте исходные коды в SAS. А по умолчанию в третьей версии исходные коды на LESI написаны. Поэтому мы будем использовать просто исходный код. Так, libraries. Сохраним его. Также разархивируем его. И всю эту папку мы берем и копируем к себе. Копируем их все в папку нашей темы DrupalBook. Ну или какая у вас тема. И переименовываем эту папку в Bootstrap. Пока идет индексация, мы не можем переименовать. Сейчас индексация пройдет и мы переименуем. Возьмем Shift F6. Переименовываем. И теперь у нас есть. Bootstrap нашей теме. Теперь нам нужно настроить компиляцию Bootstrap. У нас есть заготовки для компиляции. У нас есть подключение Bootstrap. Вот вы видите, у нас есть файлик bootstrap.les в котором мы подключаем LES файлы Bootstrap. Это все готово. Нам достаточно просто настроить компиляцию ls файлов. Также у нас есть еще файл Overrides, в котором мы можем переписывать всевозможные Настройки по отображение различных компонентов на сайте. Например, Bootstrap отображает одни блоки со скругленными с углами. Нам это не надо. Мы можем это отключать через Everights. Можем выбирать любые стили Bootstrap. Поэтому собственно, мы подключаем Bootstrap через отдельную тему, готовую, которая поддерживается сообществом Drupal. И также вы можете предъявлять переменные Bootstrap который он использует для определения цветов, для расшрифтов, определения ширины сайта, различных колонок и так далее. В принципе, все довольно таки просто. Но нам нужно просто скомпилировать файлик LES, потому что в нем подключается Bootstrap и подключается переопределение Bootstrap. Для того, чтобы быстро и просто скомпилировать LES файлы CSS, мы будем использовать плагин HTMLS Compiler. Это достаточно простой плагин. Вы просто ставите его, и он компилирует вам из LS, из CSS. Он работает не самым быстрым образом. Он работает медленнее, чем Compass, Grunt, Gulp или чем-нибудь другим, вы будете компилировать ваш лес или SAS. Это все будет работать быстрее, чем этот плагин. но по крайней мере, этот плагин ставится в PHP Storm и он легко устанавливается и разворачивается. Чтобы установить этот плагин, заходим в настройки PHP Storm. Пишем плагинс. Вот, вы видите, у нас есть здесь все плагины, которые есть. Нам нужно включить less support. Не все плагины есть в PHP Storm. Например, компайлера здесь нет. Нет его, кстати, и в репозитории JetBrains плагинов. Поэтому просто идем и качаем этот плагин. Берем Download. Сохраняем его куда-нибудь к себе. И устанавливаем из диска. Находим этот плагин. Less compiler plugin. Жмем ОК. OK. И плагин у нас установлен. Чтобы он переменился, мы должны перезапустить PHP Storm. Давайте перезапустим его. Отлично у нас перезапустился PHP Storm. Давайте снова зайдем в настройки. Этот плагин, LES compiler, нужно настраивать отдельно для каждого проекта. Для этого мы пишем в настройках LES less-profile. Нужно создать less-profile. Назовем его Bootstrap. Нам нужно указать, в какой директории лежат less-файлы. Fins, less. Жмем ОК. OK. Нам нужно компилировать только style less, потому что через него подключаем все остальные less-файлы. И нам нужно указать, какую директорию мы будем компилировать. Это будет css-директория, apply. Также можно поставить, компилировать на Ctrl-S, на сохранение нашего документа, очень удобно. То есть вы изменяете какой-то код лес, жмете Ctrl-S, и LES компилятор автоматически компилирует. Также можно в принципе, поставить и сжимать CSS-файл. Но можно в принципе брать, потому что Drupal по умолчанию сжимает его, когда агрегирует CSS и JavaScript. Поэтому нажмем ОК. OK. Нажимаем пробел и сохраняем, например, на Ctrl-S наш style CSS. Сейчас он компилируется. Вы видите, что компиляция занимает 5-10 секунд. Это достаточно долго. Но, опять же, для того, чтобы начать разбираться с Bootstrap, с Drupal 8, вам достаточно использовать ls компайлер встроенный в PHP Storm. Вот видите, у нас сгенерировался стайл CSS, достаточно большой, 7000 строк. Давайте теперь зайдем на наш сайт. Для начала отключим компиляцию CSS, чтобы мы увидели сразу все изменения, которые мы применяем которые мы применяем в LASI и CSS. Производительность и снимаем галочки «Объединение CSS» и JavaScript файлов. Сохраняем. И теперь заходим в тему оформления и включаем нашу новую тему Bootstrap. Так, давайте переименуем его. Зайдем в info.yamafile. Назовем прям например, «PropalBook». Вот, вы видите, у нас был FIM title. Теперь у нас пропал бук. Устанавливаем и включаем по умолчанию. Отлично, тема у нас включилась. Давайте зайдем на главную страницу. И вы видите, что у нас применилась тема BoostRub. Вы можете посмотреть, что у нас все responsive. Ничто не выезжает. У нас Responsive toolbar. Все достаточно хорошо работает. В следующих уроках мы разберемся, как делать мобильную тему для bootstrap Но в принципе о самом Bootstrap вы можете почитать его преимуществах в интернете. Коротко могу сказать, что Bootstrap это CSS Framework, который позволяет вам быстро сделать многоколоничный сайт. Можно расверстать различные элементы на сайте, сделать вместо табличной верстки, сделать верстку дивами. Достаточно все удобно, с помощью классов вы верстаете, просто пишите классы и применяется дефолтный стиль бустропа Можете переопределять дефолтный стили бустропа задавать, например, на всем сайте одни и те же стили для ваших элементов вашей формы, например. Можете различные кнопки на сайте сделать в одном стиле, переопределить шаблон бустропа переопределить CSS boстропа с помощью наших overrides и variable overrites файлов. Все достаточно просто здесь. Мы будем продолжать писать все в LES-файле. Это не самый лучший способ. Самый лучший способ это разбивать ваши, ваши стили по папкам, по отдельным файлам. Но сейчас мы, по крайней мере, пока мы будем делать тестовый проект. Пока мы будем верстать сайт из PSD-шаблона. Мы будем использовать просто один файл xstyle.css, писать в нем. Давайте, давайте например, для боди зададим какой-нибудь бэкграунд. Давайте какой-нибудь серый бэкграунд. Нажимаем Ctrl-S, и у нас идет компиляция. Компиляция занимает достаточно, конечно, долгое время. Мы настроим потом грунт для, для более быстрой компиляции. И вы видите, у нас применяется стили. Все достаточно просто. Пишем в одном файле style.css в нашей стиле. и будет, конечно, тоже достаточно большое количество. Но, в принципе, вы сможете, например, писать все в одном style.css, потом разбить все на отдельные файлики, если у вас ваш проект разрастется в будущем. Но для себя можете начинать изучать написание власть стилей в одном файле. Итак, у нас получилось установить нашу BoosterPteam. Все достаточно Быстро работает. Конечно, less-файл генерируется долго через встроенный в PHPStorm плагин less-compiler. Но, в принципе, нас это на начальном уровне будет устраивать. Мы продолжим делать нашу тему из PSD-макета. В следующих уроках мы разберем, как верстать мобильную версию сайта. Так что подписывайтесь на мой канал. Делайте хорошие сайты на Drupal. Пока.